Сегодня продолжаем говорить на тему вселенной Resident Evil. Как вы знаете, она является одной из самых масштабных в принципе. В предыдущем ролике я упоминал, что помимо игр разного качества, она включает в себя комиксы, анимационные и полнометражные фильмы. Игры мы с вами уже обсудили, кстати, советую заценить этот ролик, ссылка в описании. Сегодня же, как и обещал, поговорим про анимационные фильмы. Они считаются частью канона, и я уверен, что большинство из вас их не смотрело. Затронем такие проекты, как Resident Evil Degeneration, Damnation, Vendetta и Infinity Darkness. Спойлеры будут, но немного, постараюсь сильно важные моменты не затрагивать. Также хочу отметить, что расценивать это видео как обзор не стоит. Все, что я сегодня скажу, является просто нескончаемым потоком моего сознания, то есть в основном это будут мои мысли и эмоции, ощущения, которые не будут иметь какой-то структуры повествования. Можно сказать, сегодня я решил дать себе полную творческую свободу. Посмотрим, что из этого выйдет, заодно попробую такой вариант подачи. С вступлением закончили, давайте начинать. Resident Evil Degeneration Первый анимационный фильм франшизы, вышедший в 2008 году и повествующий о событиях, которые разворачиваются между 4 и пятыми частями игры. Главными действующими лицами остались герои второй части, Леон Кеннеди и Клэр Редфилд. Сюжетная часть здесь точно такая же, как и везде. Вирусы, биологическое оружие и карикатурные злодеи. Что лично меня очень сильно забавляет, потому что та же Бесконечная Тьма, вышедшая в 2021 году, использует точь в точь такую же сюжетную формулу. Почему за 13 лет нельзя было придумать что-то новое? Я понимаю, что вся вселенная резидент Тывел изначально создавалась именно под шаблон такой сюжетной идеи, но она настолько уже всем надоела, что мне кажется, если снять полуторачасовой фильм, где Леон, Клэр, Джилл и Крис будут просто лежать на пляже, разговаривать и строить планы на жизнь, он соберет кассу в три раза больше, чем то, что выходит сейчас. Ну, понятное дело, я утрирую, но разнообразие как, например, в восьмой части, где на первое место поставили историю Итана, из-за чего игра воспринимается намного интереснее своих предшественников, но при этом и поддерживается такой же сюжетной формулой в виде геймплея и вторичной истории очень не хватает. К чему я это? Ждать чего-то грандиозного от Degeneration в плане глобального сюжета определенно не стоит. Ну, как, собственно, и от всех фильмов, о которых сегодня пойдет речь. Но! Есть одно но. Локальный сюжет, взаимодействие персонажей, наличие так называемого конфликта, все это перекрывает собой этот недостаток и вывозит на себе весь фильм. Я серьезно, это единственный анимационный фильм франшизы, который действительно стоит внимания. Ну, во-первых, здесь довольно интересная локальная история, перерастающая в неплохие сюжетные повороты и любовные метания во-вторых персонажи здесь прописаны великолепно у каждого своя роль а за характер клэр вообще снимаю шляпу а все благодаря мне если бы вы не сказали им что я здесь они бы проигнорировали звонок засуньте свое эго себе в задницу терпеть не могу детей настоящий заносом заднице. ублюдок из-за вас у этой девочки теперь будут кошмары всю ее жизнь в-третьих, мне, как жуткому шиперу, пару Леона и Клэр очень понравилось их взаимодействие. Поэтому фильма можно сделать отдельный сборник для мемов по продолжению рода Рэтфилдов. И каков бы ни был соблазн, я не буду этого делать. Хотя кого я обманываю, я уже это сделал. Вы можете сделать только одну вещь. Составить мне компанию за поздним чаем. Что ты сказал, повтори? В четвертых, это русский дубляж. Он двухголосый, но он настолько хороший, что когда я посмотрел в оригинале, у меня было ощущение, что я посмотрел другой фильм. К сожалению, я так и не нашел, кто занимался озвучкой персонажей. В остальном же, это типичный Resident Evil, использующий всем надоевшую сюжетную формулу с вирусами и биотерроризмом. Фильм сложно назвать идеальным, у него много недостатков, но, несмотря на это, я его посмотрел с удовольствием, не проматывая и изучая каждую деталь. Я понимаю людей, которые скептически относятся к этому направлению серии, и я тоже из их числа, но Degeneration это наверное единственный фильм, который я рекомендую к просмотру, причем обязательно в двухголосом дубляже. Если вы поклонник вселенной, а в частности первых игр, то я думаю фильм вам понравится. Resident Evil Damnation второй анимационный фильм, вышедший в 2012 году и являющийся приквелом к шестой части. Каст персонажей, участвующих в событиях, как и в прошлом фильме небольшой, главным героем по-прежнему является Леон, а в качестве значимого компаньона представлена Ада Вонг, заменившая Клэр. Насколько я знаю, эта часть кинематографического направления серии является самой спорной среди всех вышедших. Одни считают ее лучшим фильмом, другие же, я в их числе, считают ее какой-то катастрофой. В отличие от предыдущего фильма, в котором упор делался на экшен и человеческие взаимоотношения, здесь он делается только на экшен. Ну да, есть какие-то попытки углубиться в тему безысходной борьбы и трагичной судьбы людей, но меня это не зацепило от слова совсем. Такое ощущение, что создателям фильма не хватает хронометража, потому что будет фильм не на полтора, а на три часа, у разработчиков было бы больше времени на то, чтобы раскрыть важные для зрителей темы, и это бы сработало. Но имеем, что имеем. Сюжетная линия завязана на противостоянии двух конфликтующих сторон и весь фильм именно об этом каких-то отклонений в сторону раскрытия персонажей особо нет. Ну, попытки есть, но они не работают. Того же взаимодействия между Леоном и Адой очень мало, потому что в качестве основных компаньонов Леона выступают незнакомые нам персонажи. А поскольку весь фильм, по сути, фансервис, держащийся на интересе к знакомым лицам, решение разделить сюжетные линии Леона и Ады на практически не пересекающиеся было очень странным решением. И я мог бы это принять, если бы меня зацепила история этих самых незнакомых персонажей, но, как я уже сказал, мне не хватило того времени, которыми дали разработчики для того, чтобы к ним прикипеть. Уберите отсюда Леона, и смысла смотреть не будет никакого. В этом и есть главный минус этого фильма, что он держится только на одном персонаже. То есть, например, если бы я не был знаком со вселенной Resident Evil и посмотрел бы Degenerations, прошлый фильм, то я как минимум бы его досмотрел, а как максимум пошел бы изучать вселенную. А здесь даже Леон, к сожалению, ситуацию не спасает. И хоть я довольно жестко прошелся по Domnation, хорошее в этом фильме все же есть. Плюсом можно отнести уже знакомые лица, боевую сцену Ады, и момент, когда Леон собирается драться с тиранами одним ножом. Его вы видели в начале. В остальном же, это все тот же Resident Evil с его привычной сюжетной формулой, с вирусами и бесконечным мочиловым. Если вам такое нравится, то рекомендую посмотреть. Если же вот тот, кому важен хоть какой-то сюжет или взаимодействие персонажей, посмотрите лучше Degeneration или почитайте рассказы мира фанфикшена. Там есть достойные работы по вселенной, поверьте, я сам только недавно с ним познакомился и уже по уши там застрял. Лично мне фильм не зашел. Смотрел я его проматывая и без особого удовольствия. Важных для себя моментов я в нем не увидел. Проходняк на один не самый хороший вечер. Однако, несмотря на все, что я тут наговорил, я бы хотел, чтобы вы сформировали свое мнение и впоследствии поделились им со мной. Так что, если у вас есть свободное время, посмотрите сами и возвращайтесь, обсудим. Я же хоть и не жалею о потраченном на просмотр времени, но я определенно мог провести его куда более интересней. Что жизнь станет такой? Resident Evil Vendetta, по хронологии событий, являющийся последним на данный момент. Действие фильма происходит в 2014 году, после событий 6, но до событий 7 части. Главным героем остался Леон Кеннеди, но в этот раз ему в компаньоны достался Крис Редфилд и Ребекка Чемберс, которую мы, кстати, не видели со времен Resident Evil Zero. Вообще, Vendetta это первый анимационный фильм франшизы, который я посмотрел, и не сказать, что я остался им доволен, потому что реализация сюжетной структуры здесь очень странная. Основной это экшен начинается только спустя час и на него отводится всего минут 30. Именно поэтому начало фильма кажется дико затянутым. И я бы мог это принять, если бы завязка фильма и необходимое взаимодействие персонажей действительно требовало бы этого времени. Но по сути в начале фильма достаточное количество сцен, которые можно было спокойно вырезать и история бы от этого не пострадала. Кстати, насчет истории. Если вы думаете, что этот фильм чем-то отличается от своих предшественников, то, спешу вас огорчить, нет, не отличается. Сюжет опять строится вокруг биооружия, зомби-вирусов, и карикатурного злодея, который явно пытается косить под внебрачного сына Альберта Вескера. Ну, в общем, все как обычно скучно. Интерес подогревают только Леон, Крис и Ребекка. И если последние двое рвутся спасать мир из лап нового штамма ужасного вируса, то все, чего хочет Леон, это спокойно побухать в отпуске, из которого его постоянно выдергивают. Фильм не отличается какой-то уникальной рисовкой или анимацией. Трейлер того же The Silent выглядит, мне кажется, поинтереснее. Боевые сцены здесь построены на, на принципе неубиваемых протагонистов. Их теряют, бросают, кидают, ломают, съедают. А им все равно, они просто встают, отряхиваются идут получать новую порцию звездюлей. И хоть большинство боевых сцен построенный именно на таком принципе, все же есть одна, которая выглядит очень круто, а-ля Вик. Ради нее, пожалуй, стоит посмотреть этот фильм. В остальном же это типичный представитель фильмов по Резиденту, сделанный исключительно для фанатов, и то не для всех. Лично мне запомнилось только два момента. первое это когда Крис вытаскивал Леона из запоя, и второе это та самая боевая сцена. Но, как вы понимаете, этого мало. Остается надеяться на то, что Death Island, который продолжит историю Вендетты, будет лучше и интересней. Но это мы уже узнаем летом. Смотреть этот фильм или нет... Решайте сами. Если вы ждете Death Island, то я думаю лучше посмотреть. Все-таки он является его прямым продолжением. А если не ждете, то я бы не советовал. Опять же, посмотрите лучше Degeneration. Ну и последний на сегодня, Infinity Darkness, четырехсерийный сериал от Netflix, вышедший в один год с восьмой частью игры. И несмотря на то, что полтора часа хронометража зачем-то разделили на четыре серии по 25 минут, он все равно считается полноценным фильмом. Сюжет разворачивается в 2006 году между событиями четвертой и пятой частью игры. Главным персонажем фильма по-прежнему является Леон Кеннеди, вот ведь сюрприз, правда? А в качестве компаньона вернули мою любимую Клэр Редфилд, которая, к моему огромному сожалению, является совершенно бесполезной. Полезный, но об этом чуть позже. Вот знаете, чего я вообще не ожидал увидеть в этом фильме? интересного сюжета. Да, вопреки моим ожиданиям, сюжет этого фильма действительно получился хорошим. Написан он, разумеется, в рамках того бюджета и возможностей, что были у студии в распоряжении, но это действительно большой скачок вперед. История хорошо вписывается в глобальный сюжет серии и восполняет сюжетные пробелы между четвертой и пятой частями. Я был очень приятно удивлен. Да, конечно, злодеи здесь по-прежнему никакие, но на фоне интересной истории эта проблема уходит на второй план. И вот вроде то, чего все ждали. Наконец-то сценаристы прописали историю, которая хорошо вписывается в глобальный сюжет. Mission complete. Но возникает один вопрос. Что здесь с локальной историей? Моя самая главная к ней претензия в том, что если убрать отсюда Клэр, локальный сюжет станет лучше. Мне очень больно бросаться такими выражениями в силу моей к ней любви, но так и есть. Такое ощущение, что разработчики добавили ее сюда просто ради факта присутствия. Она почти никак не влияет на сюжет. С Леоном видится всего три раза за весь фильм. Ну да, она ведет собственное расследование, раскрывает важные для сюжета вещи, но проблема в том, что это никому не нужно, потому что Леон делает то же самое. Вспомните Дегенерейшн, о чем я говорил. Там у каждого персонажа своя роль, и если бы Клэр там не было главную загадку фильма никто бы не раскрыл, а здесь ее присутствие попросту сюжетно неоправданно и меня это дико бесит. нельзя так бездарно использовать культовых персонажей вселенной. и почему я думаю, что отсутствие Клэр сыграло бы разработчикам на руку, да потому что часть хронометража выделенного под ее персонажа ушло бы на раскрытие главного конфликта и, возможно, главного злодея, от чего локальная история могла бы стать лучше. насчет остального, ну динамичных или напряженных сцен здесь не очень много и поставленная не хуже, чем в той же Вендете, например. Графика в фильме красивая, но общее впечатление сильно портит дерганные движения персонажей в динамических сценах. Но все-таки стоит признать, что все это сделано лучше, чем в предыдущих частях. Видно, что разработчики растут. Стоит ли в итоге смотреть этот фильм? Если вы фанат вселенной, то да, в принципе, здесь есть на что посмотреть. Лично я поставлю этому фильму минус, потому что настолько бездарное использование персонажа Клэр уж слишком сильно подорвало мою пятую точку. Уж извините. Какой же вывод из всего вышесказанного можно сделать? Анимационные фильмы франшизы не для всех. По качеству они сильно уступают тем же играм, и как вы по табличке видите, из 4-1 я рекомендую к просмотру. Будем ждать Death Island. Надеяться, что такой каст персонажей, как Леон, Джил, Крис, Клэр и Ребекка, смогут заработать для фильма звание лучшего среди всех вышедших, хоть я в этом и сомневаюсь. Что ж, на этом обсуждение вселенной Resident Evil мы пока что заканчиваем. Игры и фильмы мы с вами обсудили. Может, когда-нибудь я все-таки запущу стрим, и мы с вами снова погрузимся в атмосферу этой шикарной вселенной уже вместе. Но пока что на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, потому что тема не особо популярная. На этом я с вами прощаюсь. Играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы. До следующего ролика.